<соединяющие> у меня э, капитанский чай Утренний <соединяющие> В местной э, посудине экзотической Чай маты Замечательно вот, э, Его если много напиться, то крыша съезжает <соединяющие> А почему ты? Прежде почему? него уже крыша где-то не на месте Снова здравствуйте На связи я Посмотрите, какие у нас там Туманные большие горы сейчас хлещет дождь со снегом с короткими перерывами. Вот в этот короткий перерыв я пытаюсь добежать до нашей яхты, которая вот здесь пришвартована к экспедиционному судному Австралии с Большим железным. Судно 26 числа уходит в Антарктиду. Мы поднимаем якорь, точнее швартовый, сегодня ночью. Так что, дорогие друзья, если мы еще не дошли до связи и вы не увидели новых видео, значит мы еще не дошли до связи. На горах снег, Надеюсь, что его там видно. И это большой привет вам от нас, с самого края земли, с огненной, с огненной земли. Я дрожу и дрожащим голосом рассказываю вам вот это. Сейчас перебираюсь к детям на яхту. И, возможно, дальше сниму. Посмотрите, вот сейчас здесь будет не очень страшный квест. Нужно просто перешагнуть. А перешагивать я буду. Ой, мама дорогая, вот так по веревкам, как в цирке. Ой, у меня сейчас зонт улетит, сейчас у меня зонт улетит, и будет очень нехорошо, еще у меня два рюкзака, вот, вот такой сумбур, проходим по палубе яхты и переходим на следующую, это гораздо сделать проще, но вообще самое веселое, вот там, где я сейчас только что пролезла, пролезать на отливе, когда причал возвышается метра на два, и ты должен по канатам, как канатоходец, карабкаться, потому что двери друг не напротив друга. Ой, вот там вот где-то Настя. Настя, быстро говори нашим зрителям пару слов. Здравствуйте, градусов. зрители. У нас тут холодно, мы пришли домой погреться, а у нас 11 градусов. Ушуайские горы присыпала снегом, и она провожает нас, это прекрасная Ушуая, в Антарктику. Мы бежим в душ. Последние крохи интернета словим. И все, завтра в 5 утра выход. А, пожелайте нам удачи, мама!